Чтоб стать семи И спас меня Тегом меня устраним Бескрайними дорогами Средь чистых ниг Без коммеров подобно грязный миг Если б меня спросили О судьбе убив Они все смотрят на меня Как будто Жив Внутри торты размеренный чертов псих Государь, мой святой граль, Я собиратель бегай дай, О регами перестрай, река всех путей кара, Мой полет среди этих лет, Или среди этих слов мир нам и всем, кто внес во время в духе даже весь ошкой, Я знаю, что не хотел могу Это место Они всегда хотят быть только первыми Но ничего не делают, чтобы стать теми И меня, меня устранить Перед крайними дорогами, среди чистых дней Людской миру подобно лживый грязный миф Если меня спросили о судьбе они Смотрят на меня, как будто жив Внутри гордый, размеренный чертов Они всегда хотят быть только первыми Но ничего не делают, чтобы стать ими И спас меня, тегом меня устраним Бескрайними дорогами средь чистых дней Людской миров, подобно лживый грязный мир меня спросили о судьбе Убив Они все смотрят на меня Как будто